Привет, друзья, добро пожаловать на канал Старый Лагерь. Да, да, тот самый старый лагерь с первой части готики. Но поскольку мы выходим из одного мира готики в другой мир готики, будем считать, что все олды тут. Игра Ризен старая как раз таки для таких опытных матерых волков, как мы. Формула успеха Ризен проста. А как же? Берем успешную игру, исправляем ее минусы, а плюсы можно оставить как есть. Впервые байц подумали, зачем это менять, если это работает. <сёк> Поймите меня правильно, я не осуждаю за эту игру. Это впечатление человека, который после долгих часов игры в готику наконец-то выезли к морю. Причем бесплатно. На самом деле, первым роликом я хотел снять про всех этих не падальщиков, не квесты про репу и не про все то, что было в первых частях Готики. Мол, смотрите, это же похоже на готику. Но изучив этот вопрос глубже, оказалось, что Ризен в этом вопросе поделился на несколько лагерей. Первый лагерь считает, что это одно из самых достойнейших продолжений Готики, а другая считает, что это банальный копипаст. И эта мысль надолго въелась мне в голову. Я даже не мог играть в эту игру, то и дело не получая флешбеки. Найди репу с поля. Я должен дергать репу? Я всеми силами пытался обнулить мозг, чтобы думать об этой игре как о самостоятельной взрослой. Но кривая тропинки привела меня в монастырь магов, где меня заставили убирать келья. Я работаю над и все здесь. Чтобы сравнить Готику и Ризен, нужно понять, о чем игра Ризен. И издатель описал эту игру так: Ризен это ролевая игра, действие которой происходит на вулканическом острове. Полно монстров, ядовитых растений и черной магии. В игре мы играем роль безымянного потерпевшего. В Ризен мы будем выполнять свои задачи днем и ночью в любых погодных условиях. Некоторые модели были созданы с использованием тысяч полигонов и технологий HDR. Все это описание издателя. И, как вы заметили, ни слова о сюжете. Что же происходит в игре? А в игре происходит недвусмысленный намек, что нужно было делать со всеми имба артефактами в Готике 3. Артефакты разрушены, боги изгнаны, и на их смену пробуждаются неконтролируемые големы. Каноничный конец третьей части мне не слышал. Пираньи всеми силами показывают, что это продолжение третьей части Готики. Безымянный герой, остров Фаранга, где мы вроде на свободе, но в то же время и нет. И первое отличие, которое бросается этого безымянного того безымянного. Этот безымянный даже не умеет взломать замки. Кто же может научить меня вскрывать замки? Все же остальное происходящее на острове это большой флешбек с событием первых частей Готики. Поскольку мы сравниваем Готика это или не Готика, проведем тест на готичность. Падальщики в Готике не агрессивные существа и отагриваются если отойти назад. Грифы в Ризе не очень похожи на падальщиков. Проверяем что же они с нами будут делать. Грифы не атакуют. Тест показал, что Ризен это готика. Все это и так знали, но это не важно. Главное, что тест работает. Теперь про атмосферу. Вот я все рассказываю, весело и задорно, но на самом деле Ризен это мрачная игра. Здесь и здесь серость, опасность, агрессивная живность, которая всегда быстрее вас. Людей хватает прямо на улице и запирают в крепости, чтобы обучить воинскому делу. Все здесь готовятся к войне. Нас же после кораблекрушения выбрасывают на острове, где нас сразу встречают падальщики, которые пытаются оторвать куски мяса с моего тела. Нас хватают и отводят в монастырь. Теперь мы послушники Инквизиции. Атмосфера готики и Ризана очень похожа. Такая же мрачная, такая же серая, постоянно дождь. Нет никакого желания здесь жить. А еще мы попали в монастырь. Тут вообще полная скукота. Если вы играли в готику, то вы уже, наверное, поняли, что главное задание в Ризене монастыря – монастыре – это пройти испытание магов. А для этого нужно заручиться уважением магов, принести руну, принести травки, найти пропавшего послушника. Я все понимаю, Ризен – это игра, которая делалась от создателей готики для любителей готики. Но квесты в духе «собери репу», «подмети келья», «пройди испытания магов» – для человека, который играл всю жизнь в готику, это вызывает непонимание. Я знаю, что у Ризы много поклонников, что у нее есть своя фанатская база и люди, у которых много приятных воспоминаний с этой игрой. Игра в плане квестов была бы идеальной для тех, кто не играл в Готику, но для тех, кто играл в Готику, это как анекдот. Сначала все смеются, потом несколько человек смеются, а на третий раз задалбывает. Набить игру квестами, которые были в прошлых частях игры, это какая-то лень или просто мысль, зачем что-то менять, если это работает. Я работаю, как и все. Здесь. Не все квесты такие, если не такие квесты. Сейчас я быстро расскажу, как работает квестовые резания. Человек А дает задание подойти к человеку Б. Человек Б дает свое задание и подойти еще к трем человекам, которые дают еще свои задания и подойти еще кому-то. В итоге получается долгое залипание в дневник. Что ты куда отдал, что ты кому принес. Потом беготня, беготня, беготня, читание прохождений, читание форумов и, возможно, тогда вы сделаете все как надо. При этом некоторые квесты не получится создать, пока не сдадите другие квесты. Не знаю почему, но все это как-то работает. Хочется зайти в игру и доделать квест. При этом некоторые квесты настоящие алмазы. Например, нужно за кем-то проследить, а в конце будет еще и бой. Так что некоторые квесты настоящие шедевры. Жизнь послушников в монастыре тоже не сахар. Полным ходом идет боевая подготовка. Новичков здесь бросают на произвол и заставляют драться с другими послушниками за хлеб, воду и индейку. Это я образно, конечно. Хоть дрова не заставляет собирать как в третьей части Готики. И на том спасибо. На чем в Ризане действительно поработали, так это над боевой системой. Здесь аплодисменты стоя. Моя самая любимая боевая система конечно же из Готики 2, но в Ризене пираньи все улучшили. Здесь есть контур те же комбинации ударов, да и непи стала намного умнее. Она как бы говорит себе: Подойди удар меня! и в этот момент сразу наносит контур -удар. Тем не менее, она заскриптованная и действует по алгоритму. Не идите на поводу Неписи, и тогда вы сможете ее закликать. Пока я пробирался к монастырю че всех этих переростков волков и ежиков, приходилось не раз поймать по лицу. И честное слово, когда я пришел в монастырь и мне сказали побить всех этих послушников, у меня даже закрылась мыслишка, смогу ли я это все сделать. Для некоторых боевая система в Ризане стала хардкорной, но на самом деле здесь все решает щит и блок. Конечно, ни о чем подобном Готика 1, Готика 2, и уж тем более Готика 3 не мечтали. Кстати, про Готику 3. Под одним из роликов про Готику 3 был комментарий. Какой же ты все-таки оптимистичный? Смог найти кусочек золота в этой куче... Я имею в виду Готику 3. А говорил я тогда про интересные диалоги и интересных персонажей. В Ризе не подумали, что все это лишнее. Персонажи безликие, диалоги скучные, и все происходит на серьезных шагах. Ни самоиронии, никакого юмора. Безымянный хотя бы понимал, что он не такой супергерой. И иногда шутил. Тут же я запомнил только Инквизитора Миндосу. И этого... И как бы все. В третьей части Готики персонажи живые. Они отлично озвучены. У них есть какая-то индивидуальность что ли. В общем, с ними приятно поболтать, в отличие от Ризана. Но первая и вторая часть была и озвучена хорошо, и квесты там были интересные. Поэтому Ризен пока выигрывает только боевой системой. Но это не все. Локация в резане тоже проработана до мелочей. Тут есть какой-то дух приключений, исследований. Начинаешь напрягать глаза и мозг. Где можно что нажать, куда потянуть. Смотришь вниз, смотришь вверх. Нет ли кнопочек или проходов. Все это развивает синдром археолога. А действительно ли это комната тупик? Если не заглянуть в каждую дверь, то можно застрять по квесту или пропустить интересный лут. После такого понимаешь, эту игру придется проходить очень-очень и очень долго. Мне, как и многим, нравилось исследовать Готический мир, кроме Готики 3, а в Ризане исследование приобретает новый смысл. В итоге, как вы понимаете, это только первое впечатление, потому что ролики по Ризану будут продолжаться и продолжаться. И я бы сказал, что это идеальная игра для тех, кто не играл в Готику. Все-таки Готика это бандитская романтика, как правильно входить в хату и добиться уважения. Здесь тоже нужно добиваться уважения, но все как-то по-другому. Как вы понимаете, я буду проходить за магов, потому что мудрый воин использует ум. Мудрый воин использует посох в качестве оружия. Мудрый воин изучает магию кристалла. И только храбрый выбирает путь огня. Потому что полыхающее пламя огня обретает свою силу только после длительной концентрации. Ролики по Ризену будут продолжаться. Я все же хочу почувствовать и передать атмосферу этой игры. Поэтому пишите в комментариях, что больше всего он заполнился в Ризане. Играли ли вы вообще в Готику или начали играть с Ризена, а Готика вам вообще не зашла. Спасибо за вашу поддержку, подписывайтесь на канал и welcome в группу в Discord и ВКонтакте, ссылки в описании.